А где баскетбол? Бэк. <laughs> Такой, блядь, пошел баскет искать, блядь. Бля, я вот твой рот видел. Зачем ты меня так напугал? Я твой рот видел, А вот и баскетбол. Смотри. Хороший вопрос. Бля, подожди, менять предметы на QE, чтоб ты понимал. Как ты кинул? А, ты на QE нажал? На G кидать. На джи! Меч одна! Пришли, У тебя сколько там счетчик сейчас? Сейчас ноль, один. У меня два. А! Блять! По твоему мечу попал. Да стой, отойди ты мне мешаешь. Ты ебаный, брот. Стой, да. Джен. Джентля. Я хочу в разой попасть, чай. Чай, я разок попаду, Саня, иду. Поехали в джингу скатаем, слышь, подожди. Я попал, сюда, я попал, я попал. Иди сюда, Вот, здесь, А как, На а как фонарик включить? Как фонарик включить? Бля, надо его взять, наверное. Пусти. Подожди, давай поищем фонарик. Ну давай Фью, в, джингу в, <laughs> в джингу в темноте играть. В в темноте, бля. Я уже вытащил один Стой, Ты следующий. Чай, я вытащу тогда, подожди. <laughs> ты чё сделал? <laughs> Это ты мяч взял, блядь. Ну, в смысле? Бля, ну сука, сыграли, блядь, джентльмен. Да? <свят> Давай построим. Бля, <свят> неровно. <свят> <свят> бля, почти. Бля, я А, оху... стой, а как это? Как это? Чего так? О, смотри, какая можно. Оп. Чего? Как? Чего? А, на F. Ебать. Ебать, смотри. Да, Какой персонаж завис. На месте, ладно. Да. Блин, Ни почти. Ты что, ты пихаешь? А на патри была, да? Да. Ты взял все расхуячивай своими ногами, блядь. <существует> я щас, я щас проспал. Слышу, отсюда, да, бля, Ты, блядь, <существует> Ты с тобой сломал. Ты на камеру так вот ходишь, блядь, и схуячиваешь всё почему-то, блядь. Почему я не схуячиваю, а ты схуячиваешь? Да не было такого. Да я тебе отвечаю, бля, видос потом посмотришь, блядь. Я обязательно это выложу. А ты записываешь оху. еще? Да, да, я решил это выложить. Бля, а-а-а, стоп, я завис, я не могу ничего делать. Слушай, блядь, мы блядь, даже а играть еще не блядь. начали, а почему уже так весело? Бля, я сам в ахуе. Подожди, что ты делаешь? Нихуя себе, что происходит? Да? В Дженго вселились призраки, блядь. бля. Тебя нихуя ты реально хуешь, бля, нормально, бля. Только в призраки какие-то. Ебать, она крутится, блядь. Вс, мы сверху она крутится. Она у меня на месте стоит. У меня всю блядь, у меня вс прыгает, нахуй. Эй, я её потом посмотрю обязательно. Блядь, у меня вс прыгает, просто пиздец. Блядь, в смысле, прыг... блядь она прыгает, ты представляешь, сейчас развалится. У, у... у меня ровная Джемка. Какая, блядь, Учитель, Учитель, я блять ровно. Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! Блять! как Блять! Блять! Блять! я, я, я, я, я Бля, реально, охуенно, сейчас Блять! подожди, она еще вс ⁇ прыгает, блядь. Блядь, мне считается очень рво. У меня еще этот звук... Знаешь, что это было? Блядь, она разваливается, уче. Да не разваливается. Ты надо воображать. Блядь, она вся развалилась. Да не развалилась, она достаточно. Да рассыпалась, да? Пошли катку сыграем, а там в дженку жернемся Нормальную, блядь Ебать. Она, знаешь, вот ты ставишь, она начинает собираться сама, а потом резко разваливается, блядь и Не знаю, как тебе это объяснить, но ты ставишь кубик, блядь Ну, параллельный блядь О! Она собралась и развалилась Блядь, она как живая, знаешь, она как живая у меня в ну, дженку пойдем играть Все, пойдем, потом вернемся это, в Джемку сыграем О, я помню это место О, я помню Ага, свет не работает уже изначально Заебись, блядь Пойду свет включать Блять, подожди, а где подвал? Блядь, я забыл, что ты меня не слышишь, нахуй А, хорошо Да, пиздец в игре это прекрасно Бля, подвал, кстати, немножко изменился. О, картина добавилась. Холодос какой-то. Выглядит ничего так. Надо найти, где свет включить. Са Саек, у меня здесь что-то температура низкая, типа 5 градусов есть. Я нашел пентаграмму, братан. Пентуха нарисована на полу. Я не знаю, что с ней а надо ее делать. Можно... Надо... надо... короче, зажечь свечки, и ты тогда его призовешь, Но после этого сразу фазоатаки начнётся... Дае где свет включается? Подожди, надо найти, где свет включить. Бля, может. Блять, щиток поменялся. ёбаный хуй, иди сюда. Смотри, как он теперь выглядит. Бля. Пиздец. Бля, вообще классно выглядит. Блядь, он где-то дверь открывает, слышал? Идем. Да, я слышал. Пятерка! Пятерка! Сань, иди, минус, иди. минус в этой комнате, в этой комнате. Сколько минус? Сань, минус два было. Отлично. Походу это демон. Так. Пойдем с пока. Нет, пойдем. Я хотел просто спрятаться куда-нибудь. Не надо уметь. Пойдем, пойдем, я записываю на видос. Я, да, короче, надо быть потише. Надо быть потише. Слышь, почему есть отражение э, тени от... Ух ты, блядь, миганул свет, я все записываю. Почему есть отражение от камеры, но нет отражения от, от меня? Почему у меня тени нет? Не знаю, надо было разбитие брать. И было где-то. Блядь, он дверь открыл! <связывающие> ну нахуй. Ну <связывающие> нахуй. Эй, ты здесь? Ты далеко? Ты далеко? Ты здесь? Как тебя зовут? А, сколько ты убил? Ты хочешь нас убить? Блядь, он светом моргнул. Лет. Блин, что ли, блядь? Да хуй сидит или похуярит? Сколько? Сколько тебе лет? Он не отвечает, слышишь? Я, я видел, я просто стоял, смотрел, как она рисует в этом блокноте. Кстати, да, анимация стала рисовать охуенно. Да, я только посвятил на него, она сразу начала на нем рисовать. В записи в блокноте это тень уже сто процентов. Блин, это не паранормальное явление, Ну вы чё? я Козырь не смогу. Да? Но все равно классно, в целом. Ну ладно, похуй, поехали отсюда. Мы в принципе свою задачу сделали. Пойдем в следующую комнату, мы не <потому> как... что... Не, наша фишка тебе уровень качать. О, ты выбрал призрака, блять, блять, блять, блять, блять, блядь, блять. Блядь, блядь, блядь. Да-да-да, я выбрал тень. А я вот, по-моему, не выбрал. А я не выбрал нихуя. Ахуй, просто, блять, остановил по поездку обратно. Да. Все, можно дропать предметы. Я выбрал, я выбрал, все. Уф, блядь, страшно, страшно, шучу, о, нифига, да ты можешь опыт, сразу блядь. в игре говорить Блин, кстати, реально классно сделано, мы, кстати, кость не нашли и пару заданий не выполнили Зато сделали фоточку, фоточку и получили 10 долларов, плюс определили тип призрака, за него дали полтинник, что очень хорошо Опыт прикольно дают, мне нравится, что теперь карточка выглядит, как карточка человека Так, далее, а, все Пошли в дженгу играть. Только не расхуячь мне все, пожалуйста. Да в смысле это не я был? Блять, ты такой, пойду мяч вытащу, блядь, и все расхуячал. Кто начинает? Давай я. Давай, просто на F берешь и куда-нибудь в сторону нахуй выкидываешь. Подожди, видишь, здесь еще три есть. Да, есть, вижу. Только не собирай, она у меня. Не надо, не надо, она же развалится. Подожди. Ну не надо. Блять, она наклонилась у меня. Не идеально ровно, но она наклонилась, еще наклонилась. Я понял, Дженго это не твое. Я понял, Дженго это не твое, блять, сыграет она в боулинг, блять. Страйк. Так, мне кажется, как-то можно зажечь костер, судя по всему. Ну-ка, зажги. Так у меня нет свечки. Так у тебя есть зажигалка, блядь. ты там возишься? У меня же зажигалка не работает. Я генератор включил. Слышь, Санек, у меня зажигалка не работает в дождь. А, я понял тебя. Так, у тебя там что-то есть? Эй. -э -э. 0, да, тут, uh, 10 атака была, блядь. да я уже и понял, когда включил, блядь, рацию, а тебя не слышно, нихуя. Да я, не пуя. Блять, я кость не сфоткал, но нашел. Заебись. Сайт по за не Мне, а мне, Ну, что ты будешь делать? Так, подожди ка Где ты? А, вижу тебя. Скажу, вот это меня в игре да. можешь слышать, да? Да, да, да. Я слышал, как ты сказал, что фаза атаки началась, я куда-то побежал. Прятаться негде, блядь. Бросить куда-нибудь. Тут одно уже брошено, если что. Фаза атаки. Идет, идиот, блядь. Пизда, да. нахуй, да? Астань душит себя такой. Вот и поиграли, на. Так, опять надо искать этот св свет, блядь, ебаный. А, нашел, красавчик. Все, отлично. На соль наступила. Еще раз, прям только что при мне наступила. Сколько тебе лет? Хочешь поговорить с нами? Ты давно умер? Ты здесь? Ты здесь? Ты близко? Мне нужно что-то сюда с камерой пришел. Фотик принеси, фотик принеси, фотик принеси, фотик принеси ты быстро. Я только, только что слышал ее шаги, поэтому уйдем-ка сюда со мной. Фотик в руки взял. Да. Блять, только что отпечатки ее рук А, вот, иди фоткай. Где у тебя распятие лежит? В руке. Я у нас стол брошу, хорошо? Я одно бросил вот здесь, а ты бросишь с другой стороны комнаты. Вот где-нибудь вот здесь в кинь. Я карты Таро нашел. Испытаем удачу? Отдай а мне, отдай а мне, отдай а мне. Я буду из окошка смотреть закрыл, Я говорю, что из -за окошка готов смотреть Но у меня одна уже сгорела, что-то было, я не знаю правда Что это? Ой. Так это? Это надо только в хате делать Я знаю. Ну типа одна там, рассудок и... А! Так, пизда, да? Я понял, тебя убили. Вот я испытал удачу. Да, я тебе и говорю, что карты Таро, поэтому, ну, типа, я буду из окошка смотреть. Опасная хуйня, нужно знать, куда ныкаться, а ты сразу начал ебашить карты Таро. Так, мне, просто мне просто сразу смерть выпала. А по радиоприемнику, по-моему, никто не разговаривал. Только не разговаривай, Саня, он ходит по своей комнате. Я просто не знаю, где-то. Он пошел на второй этаж. Зоны... Блять, в Django я с тобой не пойду играть. А я пойду. Ёбаный рот! ёбаный хуй, что это? Где? Ты не видишь? Нет. Н нажми на дверь, иди, нажми на дверь. На что нажа? На дверь. Ой. Ты едешь, да? Себя. Слушаюсь и повинуюсь. А да они тебя что-то нашептывают Ебать, иди. иди, иди в центр, иди в центр круга и присядь. Стой в нем, стой в нем. Произошло, да? Да, не все... Это выжженные какие-то, пацаны. Да, да, да. Как тебе? Бля, мне понравилось. Классная тема. Так, ну скорее всего здесь, в подвале, щиток да. Мне нравится, что щиток переделали, он не такой страшный, не такой старый, более нового а, формата. А, он с этой стороны был. Опа, давай пентуку зажжем. Слышь. Что, где тут цвет включается ага. вообще? У тебя зажигалка есть? Нет. Пойдем зажигалкой. <свят> так, с фоткой. <свят> как зажигать? Бля, пизданом. Фоткай, фоткай, фоткай, фоткай, фоткай, фоткай. Наебись. Танёк, за что ты так со мной? <laughs> да я-то почему тут причем? я Я благовония вот не успел меня. зажечь. Дун. не, но он вот здесь вот ходит прям постоянно он здесь вот прям я пол, не останавливается да ладно я уезжаю тогда выставил да поставил я тоже ревенант короче поставил сейчас канту манту блин Вот Джин, так, блядь, Джин, Джин. ч, блядь, Фу, блядь там у Джина? Да далее, далее, далее, блядь, далее, где Джин тут, блядь, где посмотреть про призраков? Вы получаете оценку три звезды за снимок призрака, 50 долларов. А, ну это задание, да. МП отпечатки рук, минусовая температура у Джина. Емп, отпечатки да, рук. уровня. И ни то, ни другое мы не нашли. Мы вообще ничего не нашли.